Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я расскажу, как сделать детскую комнату на любой возраст стильной и модной с помощью товаров с Алиэкспресс. Идеальный вариант – это когда на стенах у нас однотонные обои спокойного оттенка, ну или хотя бы три стены у нас в однотонных обоях. Первый вариант – это повесить постеры. На Алиэкспресс их великое множество, есть для совсем малышей. Какие-нибудь мимимишные в комнату грудничка. И можно даже заказать с именем ребенка. Есть нежные для девочек. Или с динозаврами и машинками для мальчиков. Есть варианты для подростков. Есть готовые подборки, где производители уже подобрали самый лучший вариант развеса. И вам остается выбрать только рисунок и размер. Постеры приходят в рулончиках, и к ним вы уже подбираете рамочку. Ссылки на понравившиеся мне постеры я оставлю внизу. Полочки. Они также украшают стены. Есть более детские варианты в виде зайчиков, мишек. Единорогов, в виде домиков и облачков. Есть сканди полки с бусинками. Также есть полочки с подсветкой, они еще будут выполнять функцию ночника. Для детей постарше подойдут полки в минималистичном стиле. Например, белые с деревом в скандинавском стиле, или полочки с металлическим каркасом разных форм. Очень стильно смотрятся полки-шестигранники. Еще один вариант – это наклейки на стену. И не переживайте, что испортите обои. Они очень хорошо приклеиваются и отклеиваются. Здесь также большой выбор. Есть в комнату грудничков, есть для девочек, есть для мальчиков. Есть совсем маленькие наклейки, ими можно равномерно декорировать всю стену. Есть более молодежные наклейки для комнаты подростков. Наклейки можно клеить не только на обои, но и на мебель. Внизу оставлю ссылку на мою доску в Pinterest, где я собрала более сотни красивых и стильных наклеек. Сейчас очень популярен декор из ткани или дерева. Конечно, он больше подходит в комнату для дошкольника. Если мы рассматриваем ткань, то это различного вида облака, звездочки, радуги, флажки. Также фигурки птиц и головы животных. Из дерева наклеивают милые реснички, деревянные фигурки и эмблемы различных форм. Большой популярностью пользуются деревянные часы. Особо можно сказать о зеркалах, они имеют разную форму и безусловно украсят интерьер вашей детской. Гирлянды и ночники не только придадут уют, но и добавят света в комнате вашего ребенка. Очень хорошо будут смотреться тайские фонарики, здесь огромная цветовая гамма. Хорошо будут смотреться тематические гирлянды. Есть ананасики, фламинго, единорожки. Есть даже гирлянда в виде динозавров. Ночники в виде облачка, астронавта или каких-нибудь других милых фигурок. комнатах подростков очень классно будут смотреться неоновые светильники. В некоторых наших проектах мы применяли такие, и ребята остались очень довольны. На некоторые позиции из ролика я оставлю ссылки внизу. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Также, если вам интересно, как проектировать детские комнаты, чтобы они оставались актуальными для вашего ребенка надолго и не приходилось делать ремонт каждые 3 года, то приглашаю вас на свой мини-курс "Детская мечты», где я расскажу о том, как придумать интерьер детских комнат, расскажу о зонировании и расстановке мебели, грамотно продумаем освещение и электрику, подберем варианты отделки и декора.